Приветствую вас, дорогие зрители канала Ческом.ру! В данном видео вы станете свидетелями яркой битвы белорусского гроссмейстера Владислава Ковалева и Аниша Гири в рамках нокаут-турнира чемпионата Ческома по быстрым шахматам. И перед тем, как мы коснемся данной битвы, давайте познакомимся с самим турниром чемпионата Ческома по Рапиду. Чемпионат Ческома Парапида 2022 представляет собой серию турниров по быстрому шахматам, где участвуют 100 сильнейших шахматистов планеты в любом рейтинг-листе в классику с января 2021 года, также 10 сильнейших шахматисток, 10 сильнейших юниоров и также 10 специальных гостей от Ческома могут принять участие в данном турнире. Каждую неделю с 12 февраля по 28 августа звезды шахмат смогут соревноваться в турнирах по швейцарской системе и нокаутах, получая баллы в общий зачет серии и выигрывая свою долю от 650 тысяч долларов, что является главным призовым фондом данного мероприятия. Каждую субботу, начиная с 12 февраля, в 8 часов по московскому времени, сильнейшие шахматисты планеты определяют 8 сильнейших шахматистов турнира, которые на следующий день в воскресенье продолжают борьбу за главный приз в размере 7500 долларов. На экране вы видите регламент турниров по швейцарской системе. Контроль времени достаточно простой, 10 минут без всякого добавления. И 8 победителей выходит в нокаут турнир, который происходит у нас в воскресенье. На экране вы видите регламент турниров по нокаут-системе. 8 участников разбиваются на 4 пары и играют с временным контролем 10 минут и 2 секунды добавления на ход. Вышесеянный играет белыми фигурами. Если эта партия завершается в ничью, шахматисты играют с укороченным контролем 3 плюс 2. Если эта партия завершается в ничью, то играется партия 1 плюс 1. И если эта партия завершается в ничью, играется Армагеддон. Грубо говоря, матч играется до первой победы. Также каждые выходные разыгрываются весьма солидные, достойные деньги. 20 тысяч долларов, из которых первому месту достается главный приз в размере половиной тысяч долларов. За второе место гарантируется приз в размере половиной тысяч. Третье и четвертое места получают по половиной тысячи долларов соответственно. И последние 4 места в нокаут турнире получают 1000 долларов. Итак, приступим к обзору второй партии матча Владислава Ковалева и Ани Шагири. Первая партия завершилась в ничью с временным контролем. 10 минут и 2 секунды добавления на ход. И при главе турнира шахматисты играют до первой победы. И в этой партии шахматисты играли с укороченным контролем. По 3 минуты и 2 секундами добавления на ход. Владиславу Ковалеву, гроссмейстеру из Беларуси достались белые фигуры. И он стартовал ходом королевской пешки. Сыграл Е2-4. Аниш подхватил сицилианской защитой своим излюбленным дебютным вариантом. Белые сыграли в Ф3. Черные играют d 6 В попытке где-то перейти в вариант Найдорфа. Но белые сразу же мешают планам черных. И играют с b 5. Сводя партию в московский вариант сицилианской защиты. Белые объявляют шаг черному королю и предлагает черным несколько возможных альтернатив, как от шаха защититься. Но они Аниш в этой позиции сыграл Коин d 7 Вариант на борьбу, черные не форсируют события после размена белопольных слонов, потому что здесь у белых. После хода c4 возникает такая пешечная построение мараций, и тяжело черным как-то пробивать броню белых. И они же избирают такой довольно интересный, амбициозный вариант на долгую борьбу. Черные сыграли конь d7, короткая рокировка. Черные спросили документы у белопольного слона и слон идет на поле d3. Ну, хода слона 4 у Владислава нету, потому что после b5 и c4 белопольный слон оказывает Пойманным в ловушке Поэтому белопольный слон уходит на поле d3 Кажется, с одной стороны, что Белопольный слон стоит очень плохо Потому что он блокирует э, важную пешку d И мешает пойти d4 Но здесь везде в вариантах э, Очень популярен перевод белопольного слона На поле c2 И после этого белый играет d4, захватывая пространство в центре доски. Черные э, сыграли конь f6, белые сыграли ладья е1. Э, здесь, на самом деле, помимо хода ладья е1, у белых есть ход c3, э, выше мной упомянутый с идеей пойти слон c2 и провести как раз такой вот мощнейший прорыв в центр доски. Например, b5, белые играют слон c2, слон b7, нападая на пешку e 4 и белые играют ладья е1. Но в партии ход ладья е1 последовал сразу. Черные избрали весьма редкий ход ферзь c 7 Обычно в этой позиции черные избирают ход либо е b6 либо b5. Ну, например, b5 с целью максимально быстро захватить пространство на ферзивом фланге. И, например, если белые как-то подрывают пешку b5, то можно уже смело пойти b4. И у черных неплохой такой пешечное построение на ферзьевом фланге и действительно у черных имеется превосходство на этом участке доски но черные тем не менее сыграли ферзь c7, слон f1 не стал здесь ä, Владислав играть c3 он читает, что слон f1 будет где-то защищать короля в будущем на королевском фланге и данная фигура на этом поле стоит весьма неплохо а Аниш брать очень интересный и необычный ход, конь e5 же добровольно сдваивает пешки, но зато с другой стороны у черных также появляется в будущем чем неплохая игра по вертикали D. Владислав сыграл А4, захватывая пространство на ферзевом фланге. Черный ответили ходом b6. Конь А3, G6 идеи, Как можно быстрее завершить развитие фигур королевского фланга. И действительно, ход G6 довольно полезный. Конь C4. И вместо хода слон G7, Аниш избрал развитие другого белопольного слона, сыграв слон G4. Как раз э, идея, наверное, Аниша заключалась в том, чтобы вынудить ослабление в лагере соперника. Чтобы вот эта вот лазейка и комплекс черных полей ослабился в лагере Владислава Ковалева. На самом деле, э, Владислава в этой позиции следовал все-таки разменять белопольных слонов потому что слон F1 является очень пассивной фигурой и подворачивается отличная возможность как раз белопольного слона разменять, э, сыграть слон e 2 и, в принципе, э, данная позиция является довольно комфортным для белых, если черные меняются, потом у белых появляется идея пойти А5. на b5 пойти конь b6, d3 спокойненько завершая развитие фигур ферзевого фланга. Но Владислав сыграл f3, отгоняя слона черных, черные сыграли слон e6, d3. Не боится здесь Владислав ухудшения пешной структуры, потому что после взятия Кая на полице 4, у белых появляется неплохое преимущество двух слонов, скрывается вертикаль Д, и в будущем белые нацелены на э, какой-то подрыв на фердевом фланге и на какой-то подкрут, но черные... Конечно, брать не стали, черные сыграли h5, захватывая пространство на королевском фланге, белые сыграли a5, и на b5 Владислав нападает на черную ладью ходом в конь b6, ладья d8, c3. Не самое аккуратное продолжение со стороны белорусского гроссмейстера, потому что сразу же оставляется пешка d3, и появляются какие-то у черных идеи э, по, этой, э, по этой вертикали накатить. Но также ход c3 плох, потому что э, у черных сразу появляется ресурс конь d7, и черные могут подменять хорошего конь белых на пассивного коня черных. А следовало в этой позиции возможно пойти c4, атакуя пешку в b5, или возможно даже пойти как-то ферзь e2, убирая своего ферзя с неприятного такого давления по вертикали d. Но ход с 3, тем не менее, последовал. Черные сыграли слон g7, слон e3, короткая рокировка и b2, b4. Владислав Ковалев допускает ошибку. Здесь белым обязательно ферзя нужно было убрать с неприятной связки, поставив его на поле c2, на поле e2. Например, если черный играет как-то c4, оказывают давление на белую пешку d3, то в таком случае можно уже съесть на c4 и после спокойного, неторопливого ладья 4 пешка на c4 теряется и черные ничего не вправе здесь поделать. Но b4 ход ошибка, потому что у черных появляется ход c4 в ответ, белые хоть и покидают связку, черные э, позицию упрощают, в партии последовал размен, cd, слон бьет d3 и h4, серьезное упущение со стороны голландского гроссмейстера. У Аниша отличный шанс После хода слон b3 такого, возможно, не, э, не бросающегося в глаза, получить отличную позицию. Идея в том, что белым приходится брать, если ходить в ферзь b2, теряется слон. Если ходить ферзь e2, например, теряется уже пешка на поле c3. Э, и нужно брать слона. А в таком случае черные с темпом заедают белопольного слона на поле d3, нападая на c3. И на ход слон c5 у черных полный порядок после хода койн d7. И здесь уже черные даже, можно сказать, завладевают временной инициативой, у них не Плохой контроль по вертикали D. И действительно была возможность у Аниши сыграть слон B3, но он ею не воспользовался. Черные сыграли H4 и сразу же получили ход C4. Уже пешка нам опять подвисает. Нужно что-то предпринимать. Черные подменялись. Слон бьет C4 и H3. Аниш Гири продолжил наставить на своем. Черные стараются э, как-то испортить положение короля на королевском фланге, но белые просто никак не реагируют, играя ладья А С1, развивая ладью и также уже грозя неприятным ударом на Е6. И черные решили перейти вот в такой вот эншпиль и размять ферзи. Ладья бьется 4 и конь Е8. Они жгири допускают очередную ошибку, но не могут э, такого типа ходы назад конем э, являться сильнейшими и ходами нацеленными на игру, на победу. Здесь черным следовало проявлять активность. Нужно было играть ладья d3 с целью, возможно, где-то пойти ладья b3, встать сзади потенциально проходной пешки. Например, на ладья c на c1 можно уже пойти конь h5. Как-то b5 побили. Например, белые ведут свою проходную пешку вперед. Можно уже как-то позицию подкрутить ходом конь f4. Конечно, нужно было как-то в таком духе играть. Например, на ход a7 уже можно сыграть конь g 2 и черный здесь вообще инициативу перехватывают свои руки. Но нельзя играть так пассивно и коня Ставить на последнюю восьмую горизонталь Терн так сыграли Белые напали на пешку е6 на пешку Е7, черные пешку из-под боя убрали, сыграв Е7, Е6. И здесь э, уже ошибается белорусский гроссмейстер. Нужно было играть в этой позиции ладья С8. Интересный такой ход. Белые с одной стороны подставляет ладью под бой, но после удара на c 8 белые форсированно отыгрывают ладью. И действительно у белых отличные шансы на победу, ввиду того, что у них пешечное превосходство на ферзевом фланге, и белая ладья должна заехать. За пешкой а6. А после ошибочного хода конь c7 э, черные поменялись, хотя на самом деле ладья c8 сыграть было интереснее, подвязав белого коня, э, ставя проблемы перед белыми. Например, на ладья c1 можно уже тотально упростить, например, позицию. Побили, побили, ладья b c7 сыграли, ладья b8 прицепились к пешке b4. Все равно у белых перевес, но не такой явный, как мог бы быть после 8. А в партии Аниш разменял коней э, Черные заползли в гости к белым Теперь уже э, белая ладья вынуждена сторожить чернопольного слона И здесь снова ошибся э, Владислав Он сыграл ладья c6 А белым в свою очередь следовало в этой позиции сыграть b5 Как-то при малейшей возможности максимально быстро образовать э, себе отдаленную проходную пешку на ферзевом фланге Например на аб уже а6 На ладья d8 уже можно пойти а7 И очень тяжело черным держать эту позицию когда у, у белых имеется такая мощнейшая Проходная по вертикали А Но белые решили сыграть ладья c 6 Уже э, секундочки оставались у обоих Участников данного матча Ладья Б8, ладья Б6, ладья А8 Здесь Владислав выиграл Пешку с Еф e на h 3 Но пешки сдвоенные И действительно пока Поится э, белых далека еще От выигрыша, но конечно Здесь игра идет на два результата, либо победа Белых, либо ничья, черные сыграли слон м Ладья Е2, и здесь ошибаюсь, они сыграл король G7. Ну, ход, с одной стороны, более логичный, потому что нужно э, позаботиться о положении своего короля и его как-то улучшить. Но сильнее было пойти слон D8, нападая на белую ладью. Например, ладья C6, можно уже пойти слон g 7 цепляя пешку B4. На слон C5 можно, например, уже разменять э, одну пару легких фигур, сыграть ладья f 3 и непонятно, как белые будут выиграть. А выигрыш на самом деле, здесь как такового и нет. А черные сыграли король G7. И если бы Владислав на секундах бы сделал правильный, Ход ладья b7, то на самом деле играть такую позицию черным очень неприятно, потому что пункт на f7 может просто где-то треснуть. А бел сыграли король g2, ладья b3, слон c5, белые улучшили положение чернопольного слона, слон g5, ладья b7, белые прицеливаются, где-то в будущем к пешке f7, ладья d8 является серьезной ошибкой стороны голландского гроссмейстера, потому что у белых появляется мощнейший ресурс b4, b5, и образуется, у белых. Проходная пешка перед скале а. А7. Черная ладья встала сзади проходной. Ладья А1. Ладья Б8. Нельзя меняться так в таком случае после размена, после седения ладьи. Белая пешка превращается в ферзи. Черные сыграли b 4 э, Можно, конечно, забрать пешку на поле Б4. Но получается, что черные как раз выигрывает на этом темпе, после хода ладья d7, не исключено, что черные собираются пожертвовать качество и попытаться построить как, каким-то образом крепость на королевском фланге но белые здесь не поддались провокации Владислав съел на d8, черные съели в ответ, ладья b2 пыльца белых абсолютно выигранная осталось сделать буквально пару точных ходов и черным можно смело сдаваться король f6, ладья бед b4, очень грамотный, и склон e 7 и тут у обоих шахматистов оставались совсем 7 читные секундочки, 6 секунд у белых, 5 секунд у черных. Добавление хоть и имеется, но, конечно, нервы также играют свою неотъемлемую роль. И вот здесь у белых было два хода. Один из них ход слом бьет е7 какой-то интересный ход ладья b1. Но ход сломбит бьет е7 ведет сразу же к победе, потому что после шаха на b7 у белых имеется очень простой... Путь к выигрышу, а именно просто движение короля и перевод его к пункту b8, чтобы можно было поддержать свою проходную пешку а7. Белые выигрывали буквально в пару ходов. И тут на секундах одолели э, Владислава Эмоции. Он сыграл a 8 и просто зевает слона в один ход. И Владислава Карсе. Ну так, ладно, я сыграю а8 ферз. Э, черным придется съедать. Ну и скорее всего, в этой позиции не знаю. Черным удастся ли выстрелить какую-то крепость, но, естественно, здесь белые все равно пытаются как-то играть на победу, и, наверное, им это удается, потому что потенциально образуется также проходная по вертикали ашу белых. Но здесь ошибается на последних секундах Владислав, превращает пешку в ферзи и не замечает, что можно объявить белому королю мат с поле Ж1. И так завершается партия, и на этом Анишгире проходит в полуфинал, и действительно Владиславу может только посочувствовать после такого обидного э, поражения. Вот был Владислав шаги от победы, всю в партию стоял а Владислав Подвыграно, но все-таки ни в коем случае нельзя терять концентрацию до самого последнего хода в партии. И на этом Владислав Колев, к сожалению, завершил выступление в нокаут-турнире, получив э -э, приз в размере 1000 долларов. А Аниш в итоге дошел до финала, в котором уступил Яна Непомнящему и забрал приз в размере 3500 американских долларов.